Собаки, бляха. <пробуйся> нахер. Нахер. Нахер. Нахер. Нахер. Ты сдох, не падла, он что сдох? Где сыворотка? Кто заразил вас? Произошла утечка мутагена. Мутаген проникает в организм лишь путем внутривенного впрыскивания. Жаль, не могу вам помочь. У меня не было времени изготовить сыворотку. Из вас выйдут отличные мутанты. Тебе остался час. Ей еще меньше. Старик был склонен к театральности. него не было деловой хватки. Дойл, ты не посмеешь. Еще как посмею. Работа на правительство научила меня главного. Где новое оружие, там можно сорвать неплохой куш. Почему ты сам не убил Кригера? Траген Визарь на премьер своему парчика. А ты его только что убил. Любопытно было взглянуть на их реакцию. Но мне пора покупать решку. Дой, если ты не дашь нам сыворотку, тебе не покинуть остров живым. Да, я знаю, ты мне не поверишь, пока я не приставлю ствол твоему лбу. Но это так. Жаль, Джек, но она мне нужна самому. Прости, что не жму тебе руку. Я иду за тобой, мерзавец. Кепти, это еще не конец? Да ладно. Я думал это все. Ну-ка. А Аптечки-то мне быстро. Какую-нибудь. Это жесть. Я думал, это все. А как? У меня все, у меня хп. Да ну нахер. Да ну нахер. И покойник. Полный а -а -а -а. задница приятель. Что это блять такое? Увидел. А -а -а -а. Как это проходить? Как, я его вот так вот долбил или чё? Бляха, бляха, бляха, бляха. Уйди нахер. Как это проходить? Давай, сдохни, сдохни, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро! Быстро, быстро, быстро, блядь! Куда ты прыгнул, ублюдок! Я Кто за? Все, нахер. Фу, что произошло? Ладно, ну я хоть это справился, окей, я хоть с этим справился. Тут сейчас дебилы будут. <правда> нахер, нахер! Нет! Сука! Сука! Ну, предавато все-таки, блядь! Терма, Давай, давай, нахер гранаты идите Леха Упрыгал, падла Все, жопа сыворотка кто зарази? опять опять хп просто на нуле опять хп на нуле я его потерял Ну как так-то? Хотя бы... Я не знаю, аптечку бы хотя бы дали. Как так Разрабы сами не могут тут подумать, как человек будет проходить это. Плехо, а есть тут кто еще? Куда идти-то? Я вот вообще не понимаю Сюда? Нет Сюда? Нет какую дверь, бляха? сохранку хотя бы меня убьют и это меня хоть немножко восполнится а, а куда идти-то мало того что издеваются в таком плане что просто безумно все здесь они еще мне это я не понимаю куда идти смысле сюда что ли? отсюда я приехал не гади ну-ка блять вызвать лифт Ты серьезно Ты сейчас поржали или что Не говорите, что здесь сейчас будет. О да, о да. Ни хрена здесь боезапас. Так, короче, знаешь что? Вот это жопу. Так, где там базука? пулемет? не нахер мне пулемет мне нужна базука а -у -у -у -у -у. уйди нахер снайперка бля о все матюм и сохранку давай Йес! Ёпти мать! Здесь нужно там нужна снайперка, это по-любому. Здесь нужна снайперка, это по-любому. А ч ⁇ все? не обратно не выйти. А, нет, все, выйти. Снайперка, снайперка, снайперка. А! Так. уже по базу куда Снайперку. Понятно. Отлично. Короче, аккуратно, где с какой стороны он? Нахер умирай, умирай бляха. Только не стреляй, пожалуйста. Отлично. Да кто, кто, кто? Быстро, снайперка. Собака. Еще кто-то идет. О, погоди. Готов. Да он не один, походу. Ты, главное, не стреляй. Сколько вас, блядь? Ты, главное, ты тоже не стреляй. Там их двое. А погодите вы. Твою мать. Давай быстро перезаряжай, оп, так это вырубаем, ну и где-то Сдохни, где какие неживучие-то вот эти здоровяки, минус один, отлично Снайперка. Так, ты там не прыгай, не прыгай Отлично Бляха Высовываться нельзя как бы Он начинает сразу стрелять Либо высовываться вот как-то вот на чуть-чуть Быстро, быстро, быстро Отлично Там еще один вот так вот. Похер, я патроны все потрачу, но я зато избавлюсь от этих вот тварей, короче. Готов. Ты последний? Он сказал, я последний. По-другому никак, я не знаю, как их проходить по-другому. Я ему, короче, сейчас убью базуку. Я уничтожу ему руку базуку. А, это, это, короче, чуваки, значит, это руки-базуки. Падла, сдохни. Я не знаю вообще, он умер. Это, ему больно так. Отлично. Фух, почему сохранки нет? Опа. Стоят. Не прыгать! Падлы. Что это, блядь, За акробатика, мать твою. Стоит он. Хлоп. Хлоп. Отлично. Есть что еще? Так, ну окей. Все потратил. Ладно. Так куда мне сюда вниз? Мне как-то надо. Погоди, мне как-то наверх надо. Я так понял, мне надо на ту сторону? Нет. А или он там? По... А он там, наверное. Или он туда мне надо? Погоди. Ебте мать. Ебте мать. Нахер, нахер, нахер, нахер. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, только нет. Пожалуйста. Нет, нет, нет, нет. ⁇ пти, мать. Так, минус один. Где-то. Вс ⁇ загасил. <aire> Что это, блядь, за дичь такая? Я извиняюсь, конечно, за маты, но это просто... Это просто трэш. Нажмите кнопку 10, чтобы привести лифт в действие. Нажал. Где лифт? Или... А, здесь лифт, что ли? Ну, окей. Это? Здесь? Я думал, это финишная прямая там, знаешь Хер Так, куда мне вообще идти? Мне не показано Сохранка, хорошо Можно немножко подрасслабиться Так, там убит Проверить Патронов, конечно. Патронов, конечно, нема. Это что, дверь, нет? Куда мне вообще надо идти? Погоди. Я думал, он дверь мне сюда. Мне он туда. А, он оттуда я пришел. Значит, по прямой, да, он туда понятно <свист> Ладно. или он туда а там там тоже сломано <свист> зары зар <свист> зары за загавкали <свист> блехат загавкали уроды <свист> <свист> <свист> Ну, а меня не так посносили-то? Как вы мне стак посносили? ХП, я что не понял. Что-то улетело. Ну, допустим. А еще. А я я я я граната. Я вообще. Я знаешь, я я вообще я стреляю просто уже по инерции. Я не понимаю, в кого куда, где я там попадаю, в кого чего. В какую часть тела я, знаешь, попадаю? Вообще ни, ни хера, не понимаю уже. Я вот до сюда не я Я помню, что я, по-моему, до сюда не доходил. Потому что я этих мест вообще не помню. Я не помню, я что... Что, <coughs> что mm -hmm. два босса... Блядь. Наверное, послышалось. Какого черта это Что, было? Этого в твоих планах не было? А, Дойл? О! Нет. Слышишь? Попробуй понять, я посланный ими. Они всегда наблюдают. Этого не изменить. Как изменишь будущее? Возможно, никак, но я позабочусь, чтобы тебя в нем не было. Глупый ублюдок. Окей, okay, друзья, окей, okay. неужели, <laughs> неужели, конечно, к... он просто вот ближе к концу. Вот... Я понимаю, знаешь, хардкор, там сложность, да, на, ну, как бы о сложном, ну как-то не знаю, разбавить же надо, Они а вот это вот просто, вот это вот все, то, что мы сейчас видели. Жесть. Короче. Ну, горе пополам и прошли, я извиняюсь за мои там эмоции матерные, не матерные. Потому что э, Ну, вы сами знаете, э, когда меня начинает бесить, у меня начинается такое. Вот. Э, сами знаете по стримам, по куме, там, по за его визина, когда акуму проходили там тоже такая дичь была всякая вот, но мы справились, друзья, очередной раз мы справились и прошли очередной трэш просто, вот ну и всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм комментируем, и с вами был Валерий и увидимся уже в следующих прохождениях, следующих играх, всем пока